Команда КВН Пушка, лицей 78. Добрый вечер! На сцене сборная Пушкинского лицея. И наше выступление хотелось бы начать с претензий к организаторам юниор-лиги. Внимание на экран. Вот плакат, дальше там список команд, и дальше пушка. А с каких это пор сборная пушкинского лицея пушка? А почему 13 не тринашка? Или вот демокрит стелит, демокритушка стелюшка? Ну вот скажите мне там. Наилюшка или рамилюшка кто вас там решает так вот все все, вот? все Эмиль, успокойся простите его пожалуйста жюришка ну что ребят вы готовы раскачаем этот зал пушкинский лицей запустили в зал настроение всем прав ты знаешь, лучше нас тут нет! Нет, нет! Пушкинские лицеи, идем только наверх! Пушка! Пушка! Пушка! Пушка! Это сборная Пушкинского лицея. Мы начинаем! Давайте представим драку Фейса и Кизару. Я тебе сейчас уроню, твой запах! Что ты знаешь по мне? Что ты знаешь по мне? Что ты? наверняка каждый кто смотрел недавно сериал сталкивался с такой ситуацией сверхъестественная второй сезон наконец-то Бабла. Стали другими дела, стали считаться со мной, зная, кто любит, врожденный дебилизм. С каждым годом таких людей становится все больше. Эти химии есть Лаборанская, но не каждый знает, что там происходит на самом деле. Нифига, вот это ты кольца пускаешь. Я ж физрука. Смотри, прикол. Медсестра, медсестра, угли поменять, подгорать. Следующего персонажа лучше не повторять. О, здорово, Санек! Это что такое? Ты где все таки банки накачал? Синтол на турелочке, хочешь, двоечку? Врожденный дебилизм. Лучше бы Синтол тебе в голову залил. Случай в русской семье. А, ну сколько можно, что они там празднуют-то? Ты что не слышишь? Магнитофон новый купили. Этот, еще у них там какой-то аж празднуется. В переводе как суп. Впервые слышу, чтобы люди какому-то супу так радовались. И ты ж готовила. Так, иди разберись уже. Удай я сейчас зайду, короче. Я опять начну слушать. Салям, Салям, куша килде! Шак-шак, ашшим, сайт, чак бур Да, убери ты, иди разберись. Кушек! <Эй, Фей?, pronunciation> bueno. bueno. <condemned> <let> ну что, разобрался? Да, завтра никак. Нам кажется, каждый бы захотел учиться в такой школе. Итак, смотрим. Йоу-йоу, 2-0-1-7, пушка здесь, вы там. Рэп! Грю! Эшкаре! Мы честно хотели бы сделать школу лучше. Каждый из нас мечтает нарушать школьные законы. Если бы такая школа была в нашем городе, было бы вообще офигенно. Приходишь в школу, как только ты проснулся на полу черные черточки, можно оставлять искусство к нам в школу. Привозят пиццу на урок, что может быть лучше, чем не сдавать зачеты в срок. Трудовик и физрук всегда трезвые. К столовской идее ты не будешь прикасаться с бредскостью. На уроке информатики мы ломаем пентагон. Кстати, директор согласился нам построить стадион. А, где физрук? Физрук, выйди сюда, пожалуйста. У нас тут мечи не разрешают пинать. А, а в нашей школе волейбольный мяч можно будет пинать. <звы> Здесь на шторы не сдаешь деньжата. учителя вместо тебя пишут все диктанты. На уроке информатики ломаем Пентагон. Кстати, директор согласился нам построить стадион. <звы> в обычных школах дает только активированный уголь. А в этой школе будет все. Парт самол по позоле кофеина Ребята, вообще про ПТУ упили, да? Какой ПТУ? Колледж? И в конце нашего выступления хотелось бы сказать. Сборная Пушкинского лицея, она как Ксения Собчак, вообще не знает, что творит. Это была сборная Пушкинского лицея. Спасибо.